замеры говорили о «За мир и счастье», слушайте, они самые счастливые, они самые счастливые Финляндия, Швеция, где социалистические принципы а, тоже превалируют. Значит, у нас в программе. Бокаты должны платить большие налоги, бедные не должны платить налоги вообще. Ну разве это не социалистические принципы? Социалистические. Но те страны, которые пошли по этому пути, более стабильны, чем наши. И поэтому личный метод, это вот, я когда родился я и вырос в Советском Союзе и вокруг нас какой-то калликтократический капитализм, а мы оставили ситуацию социализм. В результате приезжают, например, лучшие детские сады в виде замков, лучшие школы, самые счастливые дети, парки бесплатные. Все это мы показываем. Я всегда говорю, слушайте, вот, мы популисты, потому что мы можем реально показать, чего можно было добиться, пользу социалистическим вот Если глобально смотреть, я считаю, что будущее мира за социализмом, не за глобализмом, а за тем, что ну, это, богатые уже богатей не знают, куда деньги девать, а бедных э, и не, не так, голодных все больше и больше, а именно за другим перераспределением э, богатства. Мы тут э, все рассказываем, что мы такая страна, у нас год голодный. Вы знаете, что в результате действия власти Якутия сгорела так, что количество выбросов, о сейчас все говорят и все беспокоятся об этом, в пользу больше, чем в Германии в результате. Только от пожаров нет. Не а Германия это крупнейшая экономика мира. Вот. И мы одним махом, уничтожив лесное хозяйство, фактически, кто это сделал? Те, кто принимали закон Лесной кодекс. Они сделали так, что лесничек нету. Пожары такие, что нанесли огромный счет в нашей стране. А мы-то говорим о том, что в советское время. Только 200 самолетов летало над Якутией и смотрело, чтобы, не дай Бог, где пожар. Только пожар, значит, группу быстрого реагирования э, закидывали его землей, даже вода не нужна. А сейчас вот результат. Пермский крае еще не горит, но вот, например, э, морелл, наш товарищ Казанков уже поехал туда, потому что морелл загорел. Красноярск накрыла дымом так, что дышать невозможно. Это что, впоследствии чего? последствия бездумной, бездарной, хищнической политики, партии и власти. Больше ничего. Поэтому личный мотив. Давайте спасем страну. Ну просто возьмем и спасем страну. Потому что такого ущерба, который нанесли сейчас, даже в Великой Отечественной войне не было. Потому что вот я что-то сейчас да? То есть куда не приедешь, разрушенные заводы и фабрики. Нищие, которые копаются в мусорке. Дети, которые, слушайте, у нас сирот теперь больше, чем ну, ты только смотришь, по телевизору показывают, что положительные примеры. Мама удушила папу, потому что он пытался ну, что-то сделать со своей дочью. То есть, понимаете, что на самом деле пропагандируется по телевизору. Ну, Наше государство не капиталистическое, бандитское, на мой взгляд. Ну, я его называю капиталистическим. Да. Но еще раз, давайте так. Мы же не. Можно сколько угодно рассуждать вот, с точки зрения глобального. Вот есть одна политическая сила, которая проповедует социализм, а в нашей стране особенно важна справедливость. И у нас мы за СССР, за сильную, справедливую, социалистическую роль. Недавно взяли губернатора Пензенской области. Слышали? Да. Да. да. У него в квартире, в доме нашли 400 миллионов рублей. Mm -hmm. Понимаете? А его портреты висят, висят по всей школе, по всем школам, я не как вот, вот решила Единая Россия, что нужно повесить губернатора. Я представляю, на следующий день сидят, то ли снимать его, еще не осужден, и портреты снимать, то ли не снимать. То есть цинизм у нас никогда такого не было, что из секретаря обкома Пермского края делали какой-то фетиш, вешали бы его. Это что, это свобода? Я вот недавно, до того момента, когда тоже стали э, агентом, поступал. Потом начинаю, всем же интересно, да? начинаешь смотреть, что количество лайков и дизлайков и комментарий читать. Да? Смотрю, миллион четыреста тысяч просмотров и количество лайков в десятки, если не сотни у нас превышают количество дизлайков. А дальше начинаем читать. Оказалось, что а это ну, точно не, не, не наша аудитория, все голосовать собираются за КПРФ, Потому что они поняли, что единственные, кто смогли бы как-то улучшить жизнь, в да, том числе да, этих людей, да. это КПРС. Это же... Но вы можете стать лучше. Что? Нет, не совершенно.